где уже больше 15 лет живет коренной португалец. Узнаем, как ему живется в Украине. Но перед этим, что мы знаем о Полтаве. Полтава – это областной центр Украины. Когда-то под Полтавой была битва со шведами. В Полтавской губернии когда-то родился Николай Васильевич Гоголь. Еще Полтава известна своими галушками. Но, как мне кажется, Алешандр не поэтому сюда переехал. Как так получилось, что ты переехал в Полтаву? Ну, это был такое время 2004, я знаком с женой через интернет, она была самая первая и мы начинаем пообщаться, я купил контакт, через три месяца я уже здесь, с февраля 2005, минус 20, ужасно. Первый раз я вижу так много снег. Ты знаешь, там в ну, Португалии да. есть снег чуть-чуть там всех дострела. Да. Но здесь это другой вопрос. У меня был шок. Она там ждала меня, цветочек, билет, да, да. билет на автолукс, п'ять часов на автобус до Полтава, потом такси потом такси на квартира, которую она аренда, арендовала, правильно? Да. И папа пришел. Познакомиться. Познакомить. Познакомиться. Спасибо, Ви пришел из так далеко. Встречаемая доченька, пожалуйста приезжает завтра в гости и знакомит всю семью. В следующий день я встречал сестра, мама, папа, собака и все остальное. Все и было. собака, да? Очень весело. Семья всегда, честно, был против кто ты идешь делать, там Совет Союз. Семья твоя. Да. Там С не... Да. Там никто не умеет на английский, будет там, типа, как называется, киднептию. Ага. Типа. Украдут и да. будут требовать выкуп, да? Вот такой. Ну, я сказал, я она ждет, у меня ждет, Если нет, я иду чуть-чуть погулять в Киев и обратно домой. Все, Но все было, как я планировал и до сих пор.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 Обычно девушки украинские, которые выходят замуж за иностранцев, уезжают к иностранцам за границу жить. Как так получилось? Что вы сделали с Алексом, что он остался в Полтаве? Во-первых, это любовь. Во-вторых, я не искала способа выезда за границу. И этот брак, можно сказать, случайный. Он иррациональный, и он случился исключительно по любви. И, собственно, знакомство у нас получилось случайным. До того, как встретить Алекса, я неоднократно бывала за границей. Я видела мужчин. У меня была возможность, скажем так, сравнить. Вот. И я видела, я знала, что такое за граница. У меня не было цели, я не искала лучшей жизни за границей, потому что я видела, какая там жизнь. И это не совсем то, что мне хотелось изменить в моей жизни. А остались мы здесь, потому что у нас вот все сложилось. У меня здесь хорошая семья. А у нас очень хорошие, крепкие, любящие отношения с родителями. Родители Алекса приняли как родного. У нас, правда, здесь все сложилось. Нас всегда поддерживали родители, друзья, сестра. И просто так сложилось. Вот никуда не захотелось уезжать. Вот и все. Секрет все это Бил Наташа сказала, я не хочу жить в Португалии. Я думаю, твоя страна очень хорошая, но смотри, мой родитель сейчас помогает оба бабушки. Через не знаю сколько лет я и моя сестра должна помогать родителям. Если ты меня любишь, встают здесь и помогают мне с родителями. И мы будем счастливы здесь. Но ну, это было очень сложное решение для меня. Поэтому я нашел самую настоящую, любимая семья. Ему вот сразу захотелось как бы стараться для нашей семьи, для наших родителей. Это было очень видно. Он очень и вправду любит наших маму, папу. И когда он уезжал, он поцеловал папе руку. Для нас это вообще было такое... И одел ему ну, одну из таких больших золотых колец, он одел ему на колец кольце, поцеловал ему руку. И Вот с тех пор он мама, папа называют мама и папа, наших мамой и папой. И когда, он, когда решался вопрос, где они будут жить, потому что сначала мы все были уверены, что они приедут в Португалию и все такое. И когда его все спрашивают, почему ты здесь остался, ну это нонсенс, зачем ты здесь? Он сказал: Он говорит. У меня здесь действительно настоящая семья и люди, которые меня любят. И для нас это очень важно и очень ценно для нас, для всех на самом деле. Это очень необычно. Да. То есть это такая история любви. Uh -huh. И ради любви ты поменял кашкаешь на Полтаву. Но ты не жалеешь. Не жалею, ты знаешь, потому что твоя страна, это где люди тебя любят. И это, действительно, это для меня это на Украине. Каждый человек есть свою историю, свою.. Пест, как можно говорить, время назад. Да. И, конечно, я нашел настоящий семья здесь. Я развод два раза в Португалии. Я, я дружу с моей э, бывшей женой? Без проблем. Но семья никогда не было. Ты понимаешь? И на Украину, как я у тебя сказал, папа пришел в первый момент. Всегда помогал, всегда... Готов. Когда у тебя есть человек, который ты знаешь, я звонил, я тысять километров из дома, но есть кто будет помогает меня и приезжает, это настоящие друзья. И это я только нашел на Полтава, на Украину. Кашкаешь? Я был богат, у меня был очень хороший жизнь. мой стефадор, муж моя мама. Да, потому что родители тоже. Разводился тоже. Он был очень главным милитар. Ты, по-моему, мне говорил, что он был министром э, не обороны. Министр, Нет, он не министр обороны, он был человек, который купит все для португальской армии. Ну, это потому я был, честно, плейбой в такое время. У меня много денег, кашкаешь, гулять, дискотека, кабаре, машина без права. Ну, все, все удобно, что ты хочешь. Okay. Но это не жизнь. Золотая молодежь. Да, золотая молодежь, все можно. Но семья нет, ты понимаешь. Я был хороший студент, я учил штурил, школа до Штурил. Я кадил армию, команду, очень сложно, армия там, в Португалии. И после этого я решил, я не буду жить с мамой и своим мужем, я хочу начинать свою жизнь. Конечно, я потерял все деньги и начинаю зеро. Это когда я вижу кто настоящие друзья, кто нет. И наш португальский менталитет, есть много нюансов по поводу дружбы. У тебя есть деньги, тебя есть много друзей. У тебя нет денег, друзей нема. А в Украине не так? Украина не так. На мой взгляд, Украина не так. Самый большой и хороший люди у меня есть – это человек без деньги, Который всегда готов помогать мне. Не потому, что я а я не богат сейчас. Ну, стандартной стандартная жизнь, но люди всегда готовы. И это мне очень приятно. Это потому, я держу минус 20 градусов. Каждая и зима, снег. и снег, и грязь, и маршрутка. все. Маршрутка? Ну, маршрутка, я не кажу на маршрутке. я бил два-три раза на маршрутке, но я попробовал. И поезд тоже попробовал два раза, и уже хватит. Ну, давай чуть-чуть побалуем, я из Кашкайч, правильно? Помните интересные какие-то такие моменты вот, интеграции иностранца в полтавскую жизнь? Ну, на самом деле было. Да, было много, конечно, таких моментов. Это скорее разность менталитетов. Вся семья и друзья мы всегда старались максимально поддержать, понять, объяснить, разъяснить, растолковать, чтобы это было… Ну, комфортно для человека, чтобы он не чувствовал себя здесь чужим, чтобы не чувствовал себя здесь изгоем. И я считаю, что все прошло нормально, максимально комфортно, безболезненно и быстро. В первый приезд, Алекс не мог поверить, первый его приезд состоялся в феврале. Был мороз жуткий и Алекс никак не мог понять, какую одежду ему брать с собой и какую шапку брать. Потому что у нас тут воруют и сбивают шапки на улицах. Вот у него был такой стереотип. А, и когда я сказала, так какая же у тебя, что же у тебя там за шапка, а он говорит, ну как, у меня Адидас. Я говорю, ну Адидас не будет сбивать, никто не будет. Связанная шапочка, Адидас. А говорю, ну Адидас точно никто с тебя сбивать не будет. Вот, Говорит, только меховые. Он посмотрел на меховые шапки, посмотрел на свой Адидас и сказал, ну мой Адидас дороже. Давай вспомним первое впечатление. 2005 год. Когда я пришел. Ты приехал. Да. Помнишь первые впечатления? Честное слово, я не так много жил такой атмосфера, Поэтому я был почти закрыт. Ты мне говорил про подъезды. Подъезды, маршрутка, поезд, семечки. Что еще? Что удивило? Вот прям такого, у... такого нет. А, например, состояние... Дома, не только подъезд, это просто ступенька внутри, кабель везде балансирует, ты понимаю клейка на ступенька, человек курит площадки, бросает сигарет прямо свой дом. Это я не понимаю, почему я много раз говорил, Пожалуйста, зачем ты сделал? Это твой дом, не мой дом, это возле Моя, там, квартира. моя квартира. Здесь ну, площадка. Это не площадка, моя. где завтра утром, когда идешь на работу, ты видишь, что это какашка ты типа, ага. сделал, правильно? Это не мой проблема. Это не я бил большой щек до сих пор. До того, как он выучил э, русский, он же по-английски коммуницировал. Угу. А, ну, есть такой стереотип, что украинцы не говорят по-английски. Как он вообще тут жил? Ну, как-то он привыкал, привыкал потихонечку, он специально не учил, но потихоньку он как-то общался с друзьями, с нашими, со всеми, постоянно где-то бывал, постоянно, ну, было просто общение, постоянное общение. А друзья, сразу появились друзья? Все его полюбили. Да? Наши друзья, все его сразу полюбили. Да. То есть мы ходили в гости, к, ним, к нам всегда, к ним приходили гости, и абсолютно все сразу к Алексу, как к родному». А папа говорит по-русски. И да. поэтому ты по-русски. Да. Ну, он такое, через слово. Он может, если не знает какое-то русское слово, сказать по-английски, и я потом стараюсь что-то... Ищу э, и узнаю это новое слово. Это не только какое-то в школе, какие-то занятия по английскому, уроки, а еще и дома. Я, ну, я понимаю папу, и я стараюсь э, тоже строить у себя в голове предложение, которое вот я бы сказала, я понимаю, как приложение это строить, как оно произносится, и больше слов. Ну, больше словарный запас у меня получается, uh -huh. чем нам дают в школе. Я наста постарался открыть бизнес, как португальский человек. Открыть ресторан, бакаляв, uh -huh. троллейбал. Но очень сложно. Потому коррупция, бюрократия, проблема. Надо потом кормить э, половину города, что да. никто дает тебя обеспокоить. Иностранец. Да, иностранец. Все смотрит на меня. Все, все дорого для меня раньше. Я, я помню... Наташа всегда сказала, молчи, я говорю. Потому, если я открываю рот, сразу цена поняется. Пять раз. Да. Потом я тоже думал открыть бизнес стоянка. Это стоянка для, для меня это очень интересно. Парковка. Парковка. Это сенамент. Да. Это Поэтому там в Португалии нет такой, кроме да. торговый центра. Да. Но потом я вижу, язи, например, большинство людей живет в квартире, Минимум девятый этаж, да. правильно? Если каждый человек есть одна машина, негде возможно парковать машину да. вообще. И это потом я вижу, есть стоянка, и что не украдет машины. Это хороший бизнес, потому налог почти нет. Но в такое время я не смогла купить землю. Расскажи, чем ты занимаешься в Украине? Я занимаюсь на Украине, что... Я могу сделать, помогать люди, которые были в той же самой ситуации, как я. Я занимаюсь матчмейкер. персоналом. какой-то португалец или американец или француз мечтает о украинской девушке. Uh -huh. Жениться на украинской девушке. Uh -huh. Ну, есть такое, да, uh -huh. в мире. Они красивые, э -э многие хотят красивую жену. И не только красивую жену, это тоже культуральный плюс, потому Сейчас э, ходит в мире эта проблема с феминизмом, да. но украинская женщина хочет в э, своей жизни как женщина. Феминист это уже большая проблема. Это потому, например, у меня есть много американцев, потому там женщина одинакова да, да. с мужчиной, ты понимаешь, И, типа, язя, она зарабатывает больше денег, чем ее. Он стоит дома, как няни. Да. со ребенком. Это ну, типа, подожди, ну, возможно, мужчина есть свой ролл, женщина есть другой. Здесь на Украине, слава богу, пока есть. Какие риски или какие моменты могут возникать неприятные у иностранцев в Украине? Туриста, бизнесмена? Да, я понимаю. Это все идет какой твой поведение. Иностранцы. иностранское поведение а, а иностранское большинство это ругант ты понимаешь я такой крутой у меня доллары есть много я дурачок но у меня деньги есть да. и все люди думают потому он есть деньги он будет уважением, не будет Иностранская, как туристка турист он всегда есть такое поведение которое люди не любят Если видимо можно выиграть деньги Возможно, уливается. Если он просто эй, эй, я уже здесь жду», еще больше будет ждать. Да. <laughs> это такое. Потому э, иностранцы здесь э, символ – доллар. Да. И все. <laughs> В Португалии не так? Но, Португалия – это туристическая страна. Тоже, конечно, я вижу. Кашкайж, э, лето, всегда там есть много. И, конечно, надо обслуживать хорошо, потому ЧИВИ всегда будет короче. Здесь люди не работают на ЧИВИ. Ты понимаешь, люди не работают, потому что надо работать. Это типа официанты стоят, там продукты, магазин, сама. Сейчас это феномен интернет, социал-нетворк, ла-ла-ла, все постоянно на телефон. И приезжает клиент и скажет, блин, скажи это как вот прекращать тебя, типа, здравствуйте, как и что я могу? Скажи. Что надо, да? Что надо. <свят> <свят> Можно сказать, что он обукраинился? Да. Наш. Да, конечно, очень многое, возможно, для него до сих пор странное и непонятное, и не все люди, скажем так, понятны, но он же... Человек, в принципе, лояльный, да, у него есть свои принципы и жесткие принципы, но, но он же человек лояльный, он ко всем относится, в принципе, нормально и понимает, что в Украине тоже есть свои особенности, которые тоже ему надо там понимать и принимать. Ты уже 16 лет здесь, правильно? Правильно. Проверим сейчас, насколько ты украинизировался. Сейчас небольшой тест. Угу. Это семечки. Это тест, я буду поиграть, вот, быстрее. держать ты знаешь, что это? Для семечки. Для мусора. очень Задача на смекалку. Одной рукой угу. надо есть семечки. И как ты будешь почистить это? С зубы? Вот так. Все поломается. Уменьшили? или Это нет? не мой. Это не мой. Так не делаешь? Нет, это первый раз я тебе скажу. Серьезно? Я тебе скажу. Crossed my heart. Первый раз я семечки еду. Жена там, она возьмёт меня на меня. У нас есть в Португалии певитош. Певитош? Это семечки из мелан, мелан. Из арбуза? Нет, арбуз это зеленый и красный внутри. Дыня. Дыня. Дыня есть очень вкусные семечки. Три раза больше и соленая. Суши. Никогда не вел. И это с пива очень вкусно. Можно покушать. Есть такой трмосу. Тоже пять раза больше, чем я. Это я не умею вообще покушать это. Вот, смотри. Получилось? Вот. Нет. Не хочешь больше? Нет. Тогда я даем. Пожалуйста. А в Украине такое часто делают? Украинский, я вижу, много кушает и пьет с пивом. С семечки? Да. Ты никогда не пробовал? Нет. Я тебе скажу по поводу этого твой тест. Да. Например, что на Украине уже не так. Да. Покушать. Поведение за стол. Конечно, мой э, уровень, извиняюсь, был высокий, высокий. Но я учил три стакан, три ло, э, вилки, три нужицы, три ложка. И моя мама всегда надо... Но здесь я вижу много, как американцы. Американец еще ужас. Умеет покушать только с вилка. Но я учил, я могу покушать креветки и Наташа и все. Украинский смотрит на меня, я могу покушать бананы, апельсин, э -э креветки, все с ножкой и, и вилкой. Нож. Я никогда не трогаю иду с э руками. Креветки даже. Да. А как можно развить? Очень быстро. Креветки. То же самое, как ты куча, можно кушать 4 семечки, я буду почистить один креветки. Да. Вот я с такой. А в основном иностранцы приезжают вот в тако... с таким поведением, что у меня есть доллары, а вы тут бедные или что? Да, есть такое. Это... Я знаю, потому на мою работу я только работаю с иностранцами, И это потому я всегда объясню, пожалуйста, никогда не общаясь с людьми. Думать ты дома. Сделать как дома и будет лучше. Если здесь ты сделаешь как ты чемпион, я тебе скажу, завтра можно проснуться с черными глаза, потому люди здесь не терпят. И это потому я очень глупую менталитет. Это по поводу, друзья. Если я вижу ты как друг, ты все божье. Если мне пофиг, я тебя не обращаю внимания и вообще. Если ты меня спрашиваешь, можно помогать зачем? Зачем Кто мне тебе помогать? Да? Это очень глупо. Простой, да или нет. Кашкаешь? О, хорошо, я иду подумаю. Ага. Есть такой нюанс, и можно приглашать твой коллега из работы с женой, и семьей. Все сделаем выходной обед. Но если завтра он хочет мою работу, он может спину быстрее. В Украине так не Украине будет. В Украине не, не будет. Между людьми обычно, стандартные идут не будет. Здесь я смотрю на твои глаза и сразу скажу, иди гуляй. Сразу. Сразу. И понятно. И понятно. Какие другие преимущества жизни в Украине? Украина сейчас есть, есть хороший уровень жизни для человека, который есть деньги. Старый, как я, 50 и больше, который уже на работе, уже на пенсии. И он есть 5-6 тысяч долларов пенсия пенсии. Конечно, он будет жить пять 5 тысяч долларов пенсия Да. Это где? США. Ну, например. это потому Ты есть... можешь быть главным в Португалии? В Полтаве, да. Поэтому город. И едут, едут такие люди. Люди на Полтава нету, потому Полтава это для нас на Украине маленький город, потому это столько 350 тысяч. Но все идет в Одессу, конечно. Одесса это shopping мол это candy store. Mm -hmm. Там это кашкайш. Да. Это украинский из да. это Одесса. Когда человек нет деньги, деньги Одесса, он идет на отпуск Турции. Да. Потому Турция дешевле, чем Одесса. Одесса. Есть там живет много иностранцев. Полтава нет. И португальские люди тоже. У нас, вот я скажу, у тебя скажу, нас 12 миллионов. Нет. 12 что? Я сказал специально 12, что тысяч ты. Что это 12? Украина 42 миллиона. Да. Да. Португальские люди, которые живут постоянно на Украине, 12. 12, 12 доза, человек. 12, 12. дозы. Дюжина. Вот. Это потому, я знаю всю посольство, всю все. потому я какой типа португальский монумент. Я самый старый из Португалии, который живет на Украине надолго. В школе знают, что твой папа португалец? А, да, я это рассказала, когда все начали интересоваться, почему у меня такая необычная внешность. У тебя необычная для украинца внешность? Ну, обычно у всех более светлый цвет кожи и не такие черные прям такого смольного прям цвета волосы, и поэтому начали спрашивать, почему, может, у тебя папа иностранец, может, ты сама иностранка к нам приехала. И так вот начали люди расспрашивать, и я рассказала историю. И что они думают, что они говорят? А, Или ну, всем все равно, что украинец, что иностранец? Всем все равно, но было интересно, почему у меня такая внешность. А так, ну, им, в принципе, разницы нету, хоть украинец, хоть португалец, хоть вообще из другого конца света. Всем важно именно дружба и сам человек, сам его характер. Ей сейчас 12 лет, через 5 лет она будет выпускаться из школы, пойдет учиться. Куда? Куда бы ты хотел, чтобы она пошла учиться? Я вижу будущее... Для Софии за границей будет лучше. В этого... это будет или это будет Британия, США? Честное слово, нет. я не вижу, я разрешаю Португалию. А ты, когда вырастешь и будешь поступать куда-то? Куда хочешь поступать? В Украину или может в Португалию? А, я не знаю еще. Еще не думала об этом. Еще не думала, потому что я еще не знаю, на кого я буду поступать. Но ты не просто учишься, ты еще ведущая здесь на телевидении. Да, у нас своя программа, и я там веду одну рубрику и как корреспондент там еще как бы работаю, участвую. То есть может быть ты пойдешь в... по направлению развития в телевидении? Или а, я не блогинг. думаю. Я не думаю. Это больше как какое-то позаклассное какое-то занятие, ну, вот как хобби. Да. Но я не думаю, что во взрослой жизни это будет как моя постоянная работа. Ну, смотрим, что будет Софика, потому она, как я, тоже уже была, не знаю, сколько спорта. Она очень хорошо рисует, очень хорошо. Она всегда 5 баллов на все, очень хорошая студентка. Ходит арт-скул, mm -hmm. художника школы, модель на школу. А чем ты еще занимаешься? Папа говорит, что ты рисуешь. Да, да, я хожу в художественную школу. Там уже перешла в четвертый класс, мы учимся там до седьмого класса. У нас там есть живопись, графика, скульптура и прикладное мастерство. Это типичный вопрос, который задают мне. Угу. Украинцы, россияне, которые хотят переехать в Португалию. Сколько нужно денег для жизни в Португалии? Я спрошу, сколько нужно денег для жизни в Украине? Если у тебя есть квартира твоя и мужчина, если у тебя есть 1000 евро в месяц, это сейчас 33 тысячи гривен, ты будешь хорошей жизни. Будет хорошая жизнь? Да, потому зарплата это 6 тысяч минимальная зарплата средняя 200 27... зарпл... 170 евро да средняя зарплата в украине тысяч гривен или 170 евро угу. но чтобы жить хорошо надо 1000 евро да на что тратить 1000 евро в украине ресторан будешь купить продукты без посмотреть на цена да я например много раз я иду я люблю ходить в супермаркет и куплю, но, слава Богу, я не читаю цена, но есть ситуация, которую я вижу, бабушка там встает и когда кассир скажет цена, она начинает почитать деньги, и много раз я вижу, это у меня очень грустное состояние, когда я вижу, можно отказаться от этого, можно отказаться от этого? И я плачу сразу все это, Если я плачу бабушка. Продукты. Потому... В Португалии то же самое. Угу. Бабушки в Португалии тоже считают да. и тоже откладывают. Ну, это известный такой бренд постсоветского пространства. Бабушки. Кто эти бабушки? Что за бабушки? И чем эти бабушки украинские отличаются от португальских бабушек? Ты знаешь, я я думал по поводу моя бабушка. это то же самое бабушка это всегда такая любимая хорошая бабушка и все есть то же самое поведение компартамент любовь внимание но здесь я не знаю почему бабушке такой символ да. потому в любой мир бабушка это всегда такая главная респект женщина семья и здесь, ну, возможно, семья моя жена, бабушка была всегда очень главная женщина. Уважаемая. Уважаемая. И каждый мужчина, женщина, есть свое место, разница. В иерархии. Иерархия работает, все уважают друг друга, и, честно, я не вижу вашей разницы между Португалией и Украиной по поводу бабушки. Я думал, все одинаково. Все одинаково. Но почему-то в мире сформировался такой бренд России, Украины, бабушка. А это просто туризм, сувенир, я думаю. Всегда есть эта бабушка сувенир, И это, как называется? Матрёшка. Матрёшка. И все любит бабушка. Бабушка – это самый популярный на Украине. Это потому, я думал, есть такой идея по поводу бабушка. Потому бабушка здесь добрый как везде. На обед ты пьёшь пиво, а не вино. Не по-португальски. Пиво это, я только могу пить один-два бокала пива перед кушать. С еду я не пью пиво. Как после этого ты идешь на работу? встречу. Потому я португальский человек. Ты говоришь, я португальский? Ты говоришь по поводу алкоголя? Да. По поводу что? Что я думаю или закон? Закон, думаешь, как воспринимают тебя Закон люди. это детал на Украине. Если ты у тебя чувствуешь процентов, пожалуйста. Я никогда не бил пьяным. Ну, вот ты сейчас... Я пью с удовольствием. Если я люблю, это потому, я пью виски. Не пью дешевле, вино не пью дешевле. Я не пью просто потому, как хочется пить. Я пью, что я люблю и сколько я хочу. Это потому, у меня есть проблемы с вечеринкой, по поводу этого тости, давай, давай. Поэтому в Португалии, например, бутылка стоит на стол. Я хочу еще, я сам, или я за ресторан, он можно налить больше. Я дома, я сам, и никто не обращает внимания, я налил, я пил. Я говорю, ты надо пить тоже, потому не уважаюсь, мне надо пить. блин, это меня бесит, ты понимаешь? Почему мне надо пить, когда он хочется. Потому что я не могу пить, когда я хочу. Это я всегда, типа, постараюсь, когда есть вечеринки, и тост, и спеть, надо пить. Ну, я типа, чик, и мой стакан с водкой, можно там на три тоса стают 50 грамм. Но да, я может. пью, я уважаю да. людей, но не пьют и пук. Следующий, кто хочет поговорить, давай Между еще. Между и второй перерывчик небольшой, знаешь такой? Да, есть такой, <с и это правильно. Алекс привык, что у них когда закончилось там в бокале или в рюмке, они сами себе налили в стаканчике, пьют дальше. И э, когда он сам себе потянулся за бутылкой, потихонечку сам себе налил, как бы не, не обращая на себя внимания, но когда хозяева дома это поняли, о боже, позор, гость сам себе наливали. А какие-то португальские традиции, кухню португальскую, какие-то книги португальские, не знаю, что-то папа привносит а... в твою жизнь? Ну да, я знаю, он готовит довольно... Ну, я бы не сказала часто, но время от времени он готовит португальские блюда, мне они очень нравятся. Хотя не все блюда и э, ингредиенты в них такие, как морепродукты какие-то, к которым я не привыкла, то мне они не очень нравятся. Но само блюдо, вот это приготовление не наше, не стандартное, то мне нравится. Ты говорил мне про коррупцию, что коррупция есть везде. И в Украине, и в Португалии, и, наверное, в США, и везде. Ну, например, в Португалии я не встречаю коррупцию на низком уровне, на бытовом уровне. Когда гаишник или полицейский останавливает, ты 100 гривен дал или 10 евро дал и поехал. Здесь ты такое встречал? Да. До первый день. Как до первого день? В первый день? Да. Ну, скажем так, не первый день, который я пришел, ну, да. но, ну, в общем, но в общем, первый, первый раз я был в Украине, сразу я это понял. Что это было? Милиция на трассе, например. На Ты был за рулем? Да, я всегда за рулем. И я много раз повезло, скажем так, потому я помню, проблема всегда была скоростью. И не по поводу машины, потому я всегда с э, национальной машиной. Но люди смотрят на меня, и, о, иностранство, это будет зарабатывать ага. деньги. Я всегда не понял, не... я честно на такое время не понял. Документ, пожалуйста, португальский паспорт, португальские права. Я слышь, это потом, когда я уже учил, блин, ничего не понимаю. Как вас зовут? Я не понимаю, я не понимаю. Я си, блин, иди вот сюда. Потому что уже не терпит, не можно пообщаться со мной. Но после два года это уже больше не будет. Потому, как ты не понимаешь, ты уже, ты живешь здесь, то давай поговори, если, блин. Когда ну, давай поговорим, я учил. Я не хочу детал, ты понимаешь, но все знают, как это работает. Да. И вот штраф у меня, 16 лет есть три штрафа. Всего? Всего. но много раз остановила меня Ну понятно <смех> а сейчас это есть нет сейчас это, нет. Это, нет это мне очень я очень рада это потому э, 5 лет назад я думаю 4 э, милиция меня да. все это гаишник старый э, ушел в село работает туда-сюда и новая школа милиция начинается и это уже воспитанные люди. Я вижу, как люди помогает бабушка, помогает собака, помогают все. Есть такой постарается сделать лучше. И это люди уже не возьмет деньги. Это мне очень, очень приятно. Можно сказать, что вот коррупция уходит в прошлое? А на это уровни уходит. На Большой никогда. На большом и в Португалии нет, она есть. Никогда нет. Если обычно солдат, милиция, доктор, есть хорошая машина, дача, квартира в город с такой зарплатой, на которой это 200 евро. Как с 200 евро у тебя есть два дома, хорошая машина, дети учат университет. Это как моя бабушка сказала, правильно? Да. Где, где курица? Две курицы за так много яйца. Вот как это случай? Случай, потому что есть всегда это слово взятка на везде. Правильно? Ну, много решить с взятка. И, конечно, мы понимаем, люди не можно жить с такой зарплатой. Только бабушка можно, дедушка, потому он другой менталитет. Он ну, а как полицейский сейчас живет на такую зарплату? Тоже не хочет. Начинается увольнение, ты знаешь? Увольняться? Да. Проблема — это зарплата очень мало все равно. Был три раза больше, чем раньше. Пять раз больше. Все равно пять раз больше, чем мало — это все равно мало. Да. Ты понимаешь? И люди уволились, потому что я много раз встречался с милицией на трассе. И я, как португальский человек, люблю повалапать. Да, да. И <с когда <с жду <с штраф или что удобно, я всегда начинаю юмор и чук-чук-чук-чук. Не, не потому, что я искать, где можно покоррумпировать, это просто мой менталитет. Если, я вижу много у вас уже не как раньше, но мы уволим. Смотри, я уже здесь на блог после четыре дня. Жена дома, дети дома, я здесь. За эту зарплату мне не надо. Я вместо обычно работаю, я больше буду э, выгод, чем здесь три э, сутки сразу и не иду домой. Это потому люди, которые надо и хорошие работать, надо покомпенсировать. Но, к сожалению, нет. Многие жалуются на систему Национал-де-сауд. Mm -hmm. Что в Португалии она не работает. Вот в Украине, в России советская советская система. Mm -hmm. О. Это, честно, я не согласна. Не согласен? Нет, но я могу поговорить чуть-чуть, потому что 16 лет я много уже попробовал. Но отлично, если у тебя есть деньги. Деньги? Если у тебя нет деньги, ты идешь там в больницу, и там будешь умирать на очереди. Потому меня жалко, например, когда мне надо, конечно, я уже знаю, мой доктор работает в больнице, если мне надо, мне звонит, мне надо там кадить с тобой. О, пожалуйста, когда? Когда хочешь? я приезжаю и вижу там бабушки, дедушка ждет до 6 утра очередь. И доктор приезжает, встречает у меня и, пожалуйста, пуп, сразу в кабинет и все сделано. Конечно, это есть всегда, как покомпенсировать, э, скажем а -а. так. Это как система работает. Если у тебя есть деньги, все можно. Если у тебя нет денег, это потому Португалия, ты знаешь твой прав. И ты знаешь, здесь такое время, такой лимит, такое обслуживание. Это твой директор. Как можно, да. это твой прав. Да, права твои. Здесь нет. Здесь, как англичане скажут, важно не что, кто ты, что ты знаешь. Это кто ты знаешь. Кого ты знаешь? Кого ты знаешь. Кого ты знаешь? Ну, и это в такое время было смелиться, волниться, страховка, все можно. Со всеми. Все можно решить, все можно. Есть всегда нюанс. Самая моя лучшая фраза, я учил в такое время, это было «это запрещено». но если очень хочешь, можно. Я не хочу э, говорить плохой имидж из Украины, потому коррупция есть везде. И там, и тут, и там. И я много пообщаюсь с э, украинскими, как ты понимаешь. И люди там, португальские люди любят украинские, которые работают на Украине, на Португалии. Потому там люди работают хорошо, работают правильно, mm -hmm. работают с удовольствием. И всегда скажут, я работаю так, потому я получу деньги. Честно, правильно. Почему ты так не сделал на Украине? Потому это плохо зарплата вот по поводу зарплаты я говорю если ты лучше работаешь твой босс больше получится да правильно и ты больше будешь получить тоже. нет это уже неправильно ага. больше вон твой кармане да, все да. равно то же самое это потому здесь мне меня пофиг это менталитет до сих пор не меняется не понимаешь? меняется? не меняется это потому украинский Португалия, европа испания. Там адекватная зарплата, и люди постараются. И тоже есть дисциплина, которая здесь не так. Я не знаю, как правильно это объяснить. Много можно сделать лучше, но... Здесь? здесь. Но люди не помогают себе много раз. Но я понимаю причины, потому это случилось. Но... Это культура, это менталитет. И Украина – это очень молодая страна тоже. Но Тиранцы говорили по поводу революции. Эта страна только началась. И надо еще минимум 20-30 лет, что это будет европейский стандарт. Ну и уже есть много. Лучше, чем Португал. Что? Здесь. Например, да. Я тебя даю пример. Ты идешь в больницу, да. сделается экзамен, УЗИ, анализ, все удобно. В следующий день у тебя на почту. Все. Результат. Результат, все. QR-код с телефона, чик-пум, на твой компьютер можно читать все результаты, все твоя история там, это типа, ой-ой-ой, это уже Big Brother здесь, okay. все знает Есть аппликация, которую ты можешь открывать, это DIA, мой документ там, все, моя история там, интересно. И если я получу штраф, это 5 минут у меня на телефон, я могу платить через телефон, если я плачу через 10 дней, есть 50% скидка, если нет, начинается, и дублирую. дублирую. Это у нас там нет в Португалии? Да. ну да, да. Ты мне рассказывал, что Полтава это самый-самый украинский город, что только может быть. У него огромная история, здесь много событий происходило и много достопримечательностей. Как я учил историю, Полтава это старый год, как Португалия. 1200 лет Португалия есть, как я знаю, и Полтава тоже самое. Я учил, когда был всю эту битву между странами, оккупацией, та, та, та Полтава всегда был Полтава, имя Полтава. У меня есть очень интересная коллекция фото из Полтавы. Я сделал как Полтава 300 лет назад, Полтава сегодня. Полтава остался как всегда, и это очень интересная э, причина. Потому что Итлер, когда был Вторая война, он сделает свой базу Полтава. Не бомбировал Полтава никогда. Да. Суми, например, Бомбиров, Карка, бомбировал Кременчук. Бомбиров. Здесь ты можно смотреть дома, есть больше, чем 300-400 лет. Потому никогда не было бил во Вторая война, и бомбировал Полтава, и все поломал. Нет, Полтава сейчас, как ты смотришь, есть больше, чем тысяч лет. Это Полтава. Называется «Культуральный центр Украина. Много писателей родился здесь. Есть здесь дома, Google, не знаю, сколько еще. Университет много, студент приезжает здесь то же самое. И это очень спокойно, зелененько. лето и беленькое. Зима много. Но я люблю спокойно жить, потому здесь все есть. И это недалеко из Киева, это просто... 4 часа. Четыре часа. У нас э, большой символ и, босто... и большая достопримечательность, достопримечательность – это монумент славы. С орлом большая, такая, большой столб э, с орлом. Орел повернут в сторону Полтавской битвы, которая э, происходила именно в том месте, где сейчас стоит орел. Вот, и это большая такая... Но она же как... была за Полтавой, ну, не по... в городе. Ну, повернут он именно а, туда. в ту сторону. Да, именно в ту Я сторону понял. и символизирует именно ее. Понял. Я вижу здесь э, э, памятник Ивану Мазепе. Да. Есть у вас еще парк, который был построен по приказу Петра Первого. Mm -hmm, не знаю. Ладно, а вот эта белая беседка, это что? А белая беседка, она была построена в честь э -э подковы, который уронил конь, как бы, при походе. Есть человек, который любит культуру. Да, есть много, которые можно смотреть. Музеи, авиации музей, истории музея, астронавта музеи есть, uh, yes. но если человек хочет, типа, Saturday Night Fever, такой город отношения, это уже не здесь, это уже очень спокойное место, не место, где ты будешь остался, Язык хочет просто погулять и веселиться с людьми. Не так. Потому раньше был максимум на один раз 4 дискотека, uh -huh. сейчас есть одно и никогда не будет полная. Ну, вот. Не любят. Mm -hmm. И я вижу много э, людей молодой уезжал из Полтавы, идет в Киев, идет в Одессу учить там, и потом там остался. Если кто разрешается, собственно, остаются там, потому здесь скучно чуть-чуть, скажем так. А если турист сюда приедет, то что ему тут делать? Смотреть достопримечательности и обязательно попробовать э, полтавскую кухню. Галушки? Да. А еще что? Еще у нас есть свой вид борща, как бы под вид. У нас он более наваристый и там немножко другие ингредиенты добавляются, вот, чтобы подстраиваться именно под Полтаву, под этот регион. Понял. Давай опять. Давай так. Многие украинцы, кстати, которые едут туда работать, в Португалию доживают, дорабатывают до пенсионного возраста и возвращаются в Украину, потому что они получают 300-400 да. евро пенсии здесь, это, в Украине. Это очень интересная характеристика, я много раз это тоже говорю. Э, э, иммигрант, украинский иммигрант о, всегда разрушает домой. Всегда? М -м большинство, скажем. Многие. Так, да, скажу. много. Потому, если, например, украинские люди идут работают в Португалии, это моя статистика не актуальна, но Понятно, я по помню, ощущениям. 4-5 год работает в Португалии, он уже складывает деньги купит здесь квартиру и машину. На 5 лет работает за границей, приезжает, купить, купит машину и квартиру. И потом искает другую работу, он уже самый тяжелый уже купил. Что, ты думаешь, можно поменять в Украине, вот в жизни Украины, чтобы стало жить лучше? Много. Ну, вот раз, два, три, есть такие вещи. Да, конечно. Начинается зарплата и платить адекватно зарплаты люди, которые работают адекватно. Окей. Люди, которые не работают адекватно, пожалуйста, иди гуляй, если кто хочет поработать. Это надо сделать. Дисцип... А разве оно не работает? Нет, я говорю по поводу дисциплины. Здесь нет дисциплины? Дисциплина здесь слабенькая. Но давай так. Смотри, дорогу ремонт. Ну. Мы скажем здесь, зарабатывать деньги на ветер, правильно? Почему не сделать сразу новый? Делают. И 10 лет ремонтируют, и ремонтируют, Полтава, и ремонтируют. Полтава, Днепропетровск. Делают бетонку. Иди погулять в город внутри. <laughs> есть место, где скорость не будет. Это постоянно есть. Ты можешь смотреть, что там э, уровень глаза, так, но иди там внутри, смотри, где люди живут настоящие, э, там не так. На, надо э, э, сугренство социал, надо медицинская поддержка, очень, намного лучше. Все, что ты говоришь, это касается денег, вот Сюда надо где-то взять деньги. Но ну, проблема-то есть много денег на Украине. Есть деньги? Много. А где они? Здесь сделают электрический мотор только для экспортации Америки. Есть трен, э, поезд здесь, агрику, э, агрику, сельское как? хозяйство. Да, есть много денег здесь, но деньги на руках 10, возможно, и все. Говорим про стереотипы об Украине и украинцах. Украинцы очень любят давать советы. Не так, что будет стереотип, дать совет. Дай совет между друзьями. Между людьми, которые не знают друг друга. Много можно подумать, как он надевает, как он. Но не скажет. Но не, скажет. не скажет. Украинцы не боятся холода и могут пить пиво при минус 10. Конечно, без проблем. И люди можно сидеть на лавочке, снег везде, и он там курит и пьет и сделает твой. Семечки. <смех> <смех> Обычно, нормальные. И люди тоже можно пить пиво натуральное, не холодное. Украинцы постоянно пьют водку. Вот такой, мне этот стереотип не нравится. Это а, правда или нет? Я думаю это тоже не будет э, такой уровней, а, как стереотип, потому там в Португалии люди тоже пьют нашу водку постоянно. Но Постоянно то же самое сорт человек, здесь постоянно то же самое сорт человек. Американец тоже пьет что там постоянно. Французский пьет вино постоянно. Это не стереотип, это культура. Есть стереотип, что украинцы не говорят по-английски? К сожалению, только 20% украинских можно сам пообщаться на английском. Все остальное вообще невозможно. Но, но до того, как ты выучил русский, ну... Но... Сейчас нам начинается больше поговорить, но чуть-чуть. Потому начинается эта интеграция Евросоюза. Пока... Люди больше начали путешествовать. Да, кто умеет, кто говорит, это молодой люди. Старые, очень тяжелые поговорить, какой старый люди на английский не говорит. Все очень дешево в Украине. На, на, ур на уровне... Нет, на, на уровне Португалии, я думаю, не так большая разница. Конечно, здесь дешевле, я здесь думаю по поводу ИРУ. У меня была всегда эта проблема раньше. Я все по конвертирую на а, такой дешевый, дешевый. И типа, чиви, чиви, жена говорит, зачем такое, сколько? Это только один это не только один иру, это один иру, каждый раз, каждый день, к концу месяца это один зарплата. только. Ну, еще, нет, нельзя. Ну, я хочу, что люди чувствуют приятности. Есть стереотип насчет борща и сала. Ты ешь борщ и сало? Да. Сало только пару лет назад я началась, потому что такой мысль, типа это все фет. Это все... Да. будешь толстый. Но сало не такой. Это хороший перетив, когда пьешь. Не с виски, конечно, короче, только с водкой. Я могу пить водку, но надо хорошая водка. Самогонка. Водка с салом. Водка с салом можно. Типа интересно, да, да. типа солидарности, но не постоянно. Не постоянно? Нет. Борщ, да, много кушают, потому что борщ – это национальные продукты. И, и вкусные. И у нас тоже есть такой сорт, суп. Ну, я не могу говорить суп, потому что я заговорю. Суп от Педро может что-то похожее или нет? Завид да, португеза есть очень хороший суп с. Завид португеза. Да, очень. Вот <смех> скучаю здесь. Скучаешь за здесь? Да, конечно, здесь нет. <смех> Думаете, не уедут в Португалию. Мне кажется, уже нет. Нет. Почему-то мне кажется, уже нет. Хотя. Если я. Мне, конечно, будет очень жаль. Я не знаю, я всегда на ташкерина Ташка, я не знаю, если бы ты сразу ехала в Португалию, как бы я жила обязался. Для меня так важно, что они рядом. Мы же еще и в соседних домах живем. И дети наши растут. Вы уже были в Португалии, да, жили да, какое-то время. Да. Ну, не планируете переезжать? На данный момент нет. А, е... Приятно осознавать, что Ну, есть такая возможность в любой момент вот как бы переехать. А, и... Есть куда переехать, и есть с кем переехать, приятно осознавать. Но ну, у нас здесь все сложилось. В общем, у нас семья, здесь, бизнес, да. семья, здесь, бизнес, у нас здесь все жизнь. сложилось. Если бы у нас что-то не получилось, не задалось, хотя я не планировала это в своей жизни, но я бы поехала за мужем. Вот куда бы он поехал, я бы поехала. Но поскольку все сложилось и у нас взаимоподдержка, взаимопонимание и любовь-морковь. Но зачем? Вот на данный, момент, на данный момент нет. Супер. Если что-то изменится, то будем решать проблемы по мере их поступления. Класс.